Один из современных способов покупки автомобиля в кредит является лизинг. Финансовый лизинг – это аренда автомобиля с правом выкупа. В отличие от кредита, лизинг – это комплексная услуга, которая включает и регистрацию автомобиля, и страхование. При этом в лизинговый платеж также можно включить и оплату топливных карт, и замену автомобиля, например, в случае ДТП и оплату ремонта. А в случае ДТП вы можете рассчитывать, что большинство проблем, связанных с выплатой страховки, будет решать именно лизинговая компания. Риск для клиента состоит в том, что в конце срока лизинговая компания может не захотеть выкупить автомобиль обратно. Поэтому нужно очень тщательно подойти к выбору лизингодателя. Кроме того, поскольку владельцем автомобиля остается лизинговая компания, если вы просрочите платеж на 30 дней и более, она просто может забрать у вас автомобиль, получив нотариальную подпись. Если вы все же решили купить новый или б/у автомобиль в лизинг, вам потребуется подготовить ряд документов, перечень которых может отличаться от размера аванса и вашей кредитной истории.